Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова, ваш тренер ЛФК и эксперт в области нейрофитнеса и здорового образа жизни. Представляю вам новую программу Стройность по типу фигуры». Каждый курс состоит из трех блоков упражнений, комбинируя которые вы получаете не одну, а пять-шесть различных тренировочных программ. Упражнения стройности для типа телосложения «Песочные часы». Настраиваемся на практику. Из исходного положения уводим в сторону правую ногу, правую руку. Удерживаем баланс. Переводим руки вверх, ногу отводим назад и слегка наклоняем корпус вперед. Переводим ногу вперед на уровень бедра. Удерживаем баланс. И повторяем все сначала. Уводим ногу в сторону, руку в сторону. Отводим ногу назад, руки вверх, руки продолжения корпуса, пресс держим, спину держим. Переводим ногу вперед, поднимаем колено на уровень бедра, удерживаем баланс, делаем вдох, опускаем ногу вниз, делаем вдох, выдох и меняем сторону. Нога ушла в сторону, рука ушла в сторону, удержали баланс. Переводим ногу назад, руки, продолжение корпуса, пресс держим, спина сохраняет естественный прогиб. Выводим колено вперед на уровень бедра, удерживаем положение и снова отводим ногу в сторону, руку в сторону. Нога назад, руки вверх, голове, пресс держим, корпус держим. Выводим колено вперед, удерживаем баланс, контролируем центр, опускаем ногу вниз, делаем вдох, опускаем руки вниз, выдох. И на сегодня это все. Полностью комплекс упражнений вы найдете на сайте. Чтобы быть уверенными, что этот комплекс подойдет именно вам, пройдите тестирование. Закажите персональную тренировку по WhatsApp, по Skype или письменную консультацию.